Здравствуйте, друзья! Сегодня хочу вам показать всех наших питомцев, кроликов, гусей, щенят, саму маму Берту и, конечно же, Котофейку. Ну вот, начнем с наших кролей. Это у нас полуторамесячные крольчата, папа Гоня, отец, родитель всех наших кроликов. Здесь у нас идет подрастающее поколение, крыльчата подростки уже практически сформировавшиеся личности. Вот они здесь у нас сидят по клеточкам, все черные, очень плохо видно. Я иногда даже забываю кого-то покормить, потому что их не видно в клетке и кажется, что там никого нет. Это... Крольчатки нашей бурые кролихи. Она нам таких вот черных и бурых кролит. Здесь у нас сидят сами кролихи племенные. Вот она, собственно, черно-бурая. Здесь у нас Эрика. О, они все спрятались, плохо видно. Снежка. Снежка и бурая у нас окролились. По 8 штук. У каждой кролихи я показывала об этом прошлое видео было про кролы, а также у нас окролилась еще молотилка, но это у нас прям отдельная больная тема. Вот она, она сидит, даже лежит, отдыхает, как всегда. Молотилку не видать. А если в клетку заглянуть, я просто тебя покажу. Сразу убегает, прячется, конечно. Вот она наша молотилка, которая окролила одного крольчонка. Здесь у нас сидит подросток. Так, и сейчас я вам покажу кролей с рыжей кролихой, которые у нас сидят в вольере на улице. Вот, как они здесь поживают по соседству с гусями. Гуси сразу начинают разговаривать, сейчас не дадут мне сказать слово. Так. А где сама мамка крольчата? Вот они. Вот они наши гуси. Гуси, гуси. Жили у бабуси. И уточка одна с ними. Затесалась под шумок. Вот гусики у нас подросли уже. Так. Сейчас мы... гусики у нас тут вот, в бассейне купаются у нас три дня подряд идет проливной дождь сырость везде неимоверная в огород вообще не зайдешь очень сыро Так сейчас мы идем посмотреть рыжую кролиху где она у нас вот она рыжая кролиха вот они, детки, сидят. Им месяц исполнился. Вот они сидят тут с мамкой в вольере. Им тут замечательно, хорошо, просторно, свежо. Они тут бегают, уже освоились, никого не боятся. Вот такие маленькие крольчатки. Ну, конечно, вы тоже должны участвовать, конечно, нужно что-нибудь сказать. Гуси у меня ночуют вот здесь вот в сарае с кроликами. Вот внизу я им подстилаю опилки. И они здесь прекрасно себя чувствуют. А днем они вот в этом вольерчике у нас на улице. Идем дальше к Берте. Берта наша вот в таком вольере. Это наша собака-охранник породы Сан-Бернард. Вот какая Берта. Большущая, здоровенная собака. Да. Иди сюда. Так, Теперь мы идем к щенятам. Вот они, щенятки наши. Бегают, играют здесь. Берта знает, что они в беседке. Как только она выходит из вольера, сразу бежит к ним. Раньше, когда не было щенят, она бежала первым делом в сарай к кроликам. А сейчас она бежит первым делом сюда, сейчас к своим деткам. Сейчас у нас в беседке находятся только одни щенята. Раньше здесь все свое свободное время проводил наш кот Котофей. Но сейчас из-за того, что здесь щенята, он почему-то не заходит к ним, не хочет с ними дружить. А вот с кроликами наш котафей дружит. Сейчас я вам его покажу. Сейчас он выбрал другое место для отдыха. Вот, Котофей наш лежит на окне. Очень любит высокие места, но в доме он предпочитает Поваляться на окне, откуда все видно. Все и всех. Вот такой вот наш котик. В общем, нам скучать некогда. Тот, кто говорит, что скучно и нечем заняться, заводите, друзья, свое хозяйство. И скучно точно не будет. Ну, а на этом я с вами прощаюсь. До новых встреч. Пока-пока. Здравствуйте, скажите несколько слов о вашей жизни в вольере, о купании в бассейне и соседстве с уточкой. Котя! Котя. а Ой, я...